Лям. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля собираю. Денежки, ля ля ля много не бывает. Так, кто ее закрывает по башке? Да, надо ягоды уронила по башке. Ну так вы рвете ягоды, но их не собираете. Зачем вы тогда их рвете? Да, я собираю вообще. -то. Ну я заметила. Я... Ну да, потому что когда я собираю, они улетают куда-то, а куда не знаю. Мои ягоды, мне нужны от них деньги. Деньги. Ягода. Денежка. Быстрее повернуться к лучшим меркам. Все нормально. Так, а что хотел? А, а, пекарню открыть. Точно. Не понял, где ключи? Oh. Mm. Наверное, в шкафу. Mm. Понятно. Mm. Выходи, быстрее, а то тебя задавит. Так. Так, что там, мама? Положить деньги. Нет, как бы... Ну, кстати, да, положила деньги. Так, яблоки надо собрать уже, все-все яблоки собрала, можно идти, так, только 2 минуты. Так, 3 минуты я как-нибудь. Третий этаж. Вот яблок туда, много, но есть. Тоже, да? Лифт на третий этаж едет, прикольно. Эклипса. Здравствуйте, Эклипс. О, Абрису. Можешь с тобой сфотографироваться? Нельзя. Я, вообще, я буду жаловаться на лесу. Я жаловаться я, буду на вас. Я не буду выбивать. Я не буду. Скажу, что леса к этому Лиса как раз послушная. Ага, фоткаться не хочется. Я же не... Этот... Даже... Я выключил панели. Сложно один раз... Должна слушаться тебя, вот и все. Ну один раз сложно сфоткаться, что они... А это сложно, раз. каждый день. Лепута, а, а вы разорались внизу-то? Лично. Не не Видите, не мешайте. Да Никто не мешает тебе. Лица не хочет Ты... фоткаться. Ну, ладно. Ну, если она не хочет фоткаться, это не значит, что надо орать на весь двор. Да, надо орать. Я жаловаться буду. В буду жаловать я буду жаловаться. Я буду жаловаться на тебя. Значит, что? Буду жаловаться. Кобойца. Вообще, вообще там, Лиса, там, ты вообще что? Извол... <свеч> что? то там про меня врякнуло? На <свеч> кобойте еще лезь. Кто-то на злези, да? Никто. Есть. А, ну там дальше уже не. А, ага. а как вы отсюда выберетесь? <с> а, а боже мой, <с> ладно. Лучше не забираться. Давайте. <с> <Идти>. Давай. <с> а, не, лучше оставайся а там. Все умный. просто убьем. <с> mm -hmm. <с> Все. Я лучше вот Я сюда пойду. Я лучше в пекарню mm -hmm. зайду. Торты, надо сказать, торты, чтобы подорожали. Угу. А, нет, не надо. Они мне нужны опять-таки. Да. За да. что? Заня. Помогите. помогите. Иса застряла. Иса застряла. Я вам не могу помочь издалека. Лиса в канаве застряла. Помогите. Лиса в канаве. Спасибо, Лиса в канаве. Так. Так, без был. Аккуматизированный бес. Слушай, ну умно. Либо промахнулась. Тут я. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ну. Да. Так. Может, ты Может ты сможешь супер шансы, нет? Может, выпадить? Поможет, может, может чьи-то. б так целилась. А, М -м -м. а попала в кого-то кого Просто так взял и использовал Класс. Топ. А к сокеном попасть Есть. вы его бьете я не могу в него попасть за мы попадаем да, пошёл. конечно потому что вы из его бьете тоже могу бить и попадать бить и надо я хотел мира на нем да. использовать Но на на не работает мираж не надо. И такого не значит. Неужели? Все, чудесный, мистер Бак. Так, все, получилось, получилось, получилось. Все, пошли. Сожалею, Согла... соглашусь. Вот. Одна пойду в другое место в дереве, да, в дереве никто не задумывается. Дерево уже здесь. Осталось только сидеть. Ага, ви... Кто-то с дерева вышел, ну ладно. Да там просто кто-то сидел, нет? Пойду. Посмотрю телевизор. летающая <связывая> бабочка. <Ничего связывая> <хорошего не показывает. связывая> <связывая>